Вот, пожалуйста, видно отсюда, да, как, как внизу вода там течет. Достаточно большая высота. Вагончики сейчас не работают, не работают, но, видимо, народ не набрался еще пока. И вот там, пожалуйста, вот идет вниз, так идет река туда дальше и уходит вниз туда, в сторону города, вот там город. Вон там полянка, это парк. Там на, в парке, в принципе, тоже красиво, но у меня уже есть видео из этого парка. Более подробный можете посмотреть по ссылке в описании. А тут можно посмотреть на саму дамбу. Также вот находится вот там два, не, не два, один лифт. Пойдем на лифт, сейчас зайдем. В принципе, лифт достаточно хороший. Мне нравится. Быстро поднимается и без всяких проблем. Ну, река сами видите, вот далеко идет. Там вот еще одна плотина стоит внизу. Поэтому если, скажем так, будет прорыв, то та плотина, по идее, должна сдержать. Как бы. Я не знаю, как у них на насчет рассчитана, там она насколько. Но в целом там неплохо так сделано. Ну вот такая масса воды здесь находится. С этой стороны. Это водохранилище. Вот интерлайн 1, интерлайн 2. Это вот можно на них вниз спуститься. Здесь прям большая высота. Можно, конечно, пешком спуститься, но лучше на лифте. Там вот, там вот лифт, он бесплатный, а вот интерлайн он платный, насколько я помню. Сейчас, кстати, проверим. А, да, вот, для одного человека 300 йен. Сюда тоже видно, да? Вот, пожалуйста, здесь у нас находится спуск вниз. Хорошо бы было на санках кто-то на, на лыжах покататься, когда зима. Я думаю, очень скоростной будет спуск. Пожалуйста, вон, едет, едет вагончик. Мы наконец-то дождались, когда он будет вверх ехать. Вот так выглядит завод управления. И как это? Управление дамбой. Здесь находится аппаратная. И руководители здесь также сидят. Это миагас и дамба. красивый вид открывается здесь это дамба как раз мы находимся на самой дамбе прям непосредственно наверху музей можно так сказать музей этого этой дамбы еще работает поезд вот только я выключил все встало сразу потому что энергии нет а это у нас а это еще ярче он быстрее поехал а если две на 2 не, не, не и встал. Вот так вот здесь. Вот там внизу вон, вон крутится вон турбина. Внизу турбина крутится, сверху вот генератор. Стоит. Вот. вот сверху вот генератор стоит. Вверху. Здесь вот вся схема показана, как как работает турбина, как чего вот вода куда поступает. Вот Давай пошли смотрели гидроэлектростанции вот то что-то обозначено вот они вот это значит, вот это вот это это все гидроэлектростанции вот там внизу это вот, на реке здесь очень много стоит дамп очень много гидроэлектростанций. это вот интересная схема такая. А вот сверху вода просто шпилавато дорабатывается Потом это все можно куда-то потратить. Да. Он показывает, сколько секунд там на, на сверблате идут, количество секунд, сколько надо крутить. Потом показывает, сколько у тебя там очков будет. Ну сейчас освободиться, попробуем. Вот, вот вода побежала, смотри. Вот. Только один, один. Один очок. Два вот уже. 2, 3, вот набирается, 4, 5, сейчас вот вентилятор закрутился. вентилятор вот, вот вентилятор закрутился вот, вверху, и вот здесь вот внизу такого мини-гэс, вода вниз стекает и крутит турбину, соответственно, эта турбина вращает генератор, который вот запитывает вот эти диоды и вентилятор. Вот вода там уходит сейчас. сверху. Ну и другая, естественно, набирается, так круг повторяется. Одной рукой крутишь, другой качаешь. Нет. Нет. О, этот выиграл. А, плохо работает. И больше не вытаскивается, да? Да. короче в общем плохо работает эта штука а пойдем дальше вот интересная штука на показано, как как идет через плотину значит вода то есть вот здесь вода набирается спускается вниз здесь значит находится а, у них контрольный пункт вот соответственно и вот вода вот здесь вот опять раз набирается вот из этого озера, туда уходит, потом обратно уходит. То есть, ну то они как, как бы так гоняют до сюда. Подземные реки и водопровод. Соответственно, до домов, там, до зданий, до заводов. Там показано, как оно работает. Там показано, как оно работает. Ну, Дангэ, показано, как работает турбина, как работает. Все. Ну, также здесь находятся еще и другие как бы места здесь, например вот здесь показаны разные праздники мероприятия, которые здесь были также здесь показаны разные карты как все это выглядело задолго до того как построили дамбу вот, очень интересно там кстати да еще впереди но ну, вот сейчас здесь еще глянем мне интерес... вот, понравилась, здесь карта есть на этом, вот такая трехмерная, как бы вот видно, если интересно сделано. Гора Фуджи здесь, и вот такой вот спуск, такая долина, там Токио, а здесь вот горы идут, ну и само это озеро. Это озеро у нас вот где-то здесь, вот эта дампа, по-моему, вот где-то в этом месте, точно я не помню. Ладно, погнали. Так, здесь показано, какие животные водятся, змеи и так далее. Вот, пожалуйста, там хибикари, много змей, много. Вот даже гремучая есть змея, летучие мыши, в общем, весь набор паразитов всяких, вот тут внизу, всякие насекомые. Какого-то вот такого плана. погнали дальше а тут у нас еще а здесь вот это типа игры вот управляешь джойстиком лево-право вверх, вверх вниз и проектором вот показываю куда и что как тут вот тоже дети играют дети играют тоже в игру вот на компьютере там мышками вот управляешь и она все показывает, рассказывает. Интересно, кстати, сделали. Очень познавательно. С детьми прям самый туз ходить сюда. Да и просто так для себя интересно, как это все работает. он Показано на карте, где это точка. Вот, пожалуйста, вот Юкогама. Водохранилище Юкогамы. Здесь находятся дальше очистные сооружения. Вот у меня, по-моему, даже есть на видео одно из них, не соврать вот, вот это вот, по-моему. А, нет, вот, вот это. Вот это сооружение у меня есть на это самое, на видео, я до этого снимал, с квадрокоптера. Если вам интересно будет, гляньте. У нас времени, кстати, не так много осталось. Показано, что вот труба, по которой вода течет, вот ее диаметр реальный. Как вы прокладывали? Здесь вот написано. Находится на глубине от 12 до 35 метров. Вот диаметр 2,6 метра. Вот показано, как работает фильтрация системы фильтрации. Все потянуло. Вот, пожалуйста, показано, как, как вода проходит через первую систему фильтрации. Как отстойник. Второй вот уровень подтянул, вот пожалуйста, заработал второй уровень фильтрации. Третий уровень он вот заработал. Вот переворачивает, покажет, как грязь. И грязь начинает стекать. В таких как раз участных сооружениях вот она идет сюда. Дальше тут уже фильтры тонкой очистки. Вот 5 шестой. Все последнее. Это уже тут идет какая-то молекулярная очистка. Честные сооружения, можно посмотреть. Вот тут оно все загорелось. Вот уже через насос поступает в город, Также здесь вот ходят такие вот небольшие котерки прогулочные. Там пристань стоит, и туда вот по этому озеру они катают людей. Очень даже удобно. Насчет цены я не знаю, но насколько я помню, было в последний раз около тысячи или полторы на человека. А также здесь можно посмотреть, как сама выглядит сама турбина. То есть, ну, вид сверху, естественно, вниз туда мы не сможем занырнуть в данный момент. Но вот так вот выглядит, в принципе, здесь решетка. И уходит вниз туда глубоко эта конструкция. Да, потрясающий вид отсюда открывается. Видно, как эти две, два вагончика там катаются вверх-вниз. Сейчас уже дамба скоро закрывается. Вот объявление только что было. Осталось буквально тут минут 5-10. Такой вот потрясающий вид с этой стороны